Ну а следующая новость для автомобилистов, чей маршрут часто проходит через улицу Сурикова. Там совсем скоро изменят направление движения. То есть ездить мы будем не как сегодня, вверх от Дубровинского в сторону Маркса, а наоборот, от Карла Маркса в сторону набережной. Новую схему вы сейчас можете видеть на экранах. Такое решение чиновники Департамента городского хозяйства вместе с сотрудниками ГИБДД и представителями Федерации автовладельцев приняли сегодня на заседании рабочей группы по улучшению дорожной сети Красноярска. Вступить в силу изменения должны в течение 10 дней. Так что будьте внимательны. На самом перекрестке Дубровинского-Сурикова установлен сигнал светофора, где потоки, которые движутся у нас на сегодняшний момент с коммунального моста и идут до Парижской коммуны, они теперь до туда доезжать не будут. Они будут сворачивать по Сурикову и спускаться вниз. То есть схема движения как ранее и существовала, то есть она возобновится назад. Изменения также коснутся улицы Перенсона. Пешеходный переход недалеко от Хамелеона перенесут ближе к светофору на перекрестке с Карла Маркса, а вот светофор на Свердловской в районе железнодорожной станции Несей вовсе демонтируют.